Россия-Иран. Развитие экономических отношений. Протез, который чувствует. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов. Казанский федеральный университет вошел в состав Межвузовского центра противодействия киберугрозам. Это первый подобный центр, созданный в России, и он уже готов к запуску. Развитие отношений между Россией и Ираном можно оценить в цифрах. Почти 3 миллиарда долларов внешних инвестиций Иран получил от Москвы. В каком направлении будет развиваться сотрудничество, расскажем в сюжете. Итогам текущего финансового года Россия стала крупнейшим инвестором в Иран, сообщил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи. Иностранные вложения в государство составили более 4 миллиардов долларов, две трети из которых поступили из Москвы – почти 3 миллиарда долларов. Отношения между Россией и Ираном развиваются поступательно. Возникает все больше направлений сотрудничества. Довольно большой перечень интересов это касается и производства да, как известно речь идет о производстве или поставках автомобилей иранских в России о сотрудничестве в сфере изготовления запчастей для авиационной и другой техники. Торгово-промышленная палата Ирана ранее сообщала, что после распада Советского Союза развитие экономических отношений между Россией и Ираном не стало приоритетом. Торговля между странами скорее была геополитической необходимостью и не превышала 4 миллиардов долларов. До 80% российско-иранского торгового оборота приходилось на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие. Но в последние месяцы Иран увеличил экспорт промышленных товаров в Россию на 30 процентов. Данные поставки впервые превзошли импорт российских товаров в Иран. Построение инфраструктурного такого проекта маршрут Дагестан-Азербайджан-Иран, вот который должен стать связующим звеном, связующей артерии, которая позволит, ну, скажем так, перемещать потоки продукции товаров из России страны Востока и наоборот. Вот, и э, вот, говоря об этом проекте, э, президент Путин он сказал, что этот проект можно сравнить даже с шведским каналом, но это такая своеобразная стратегическая артерия. Экономическая ситуация Ирана стабильно сложная. Нахождение под международными санкциями существенно ограничивает возможности экономического развития и сотрудничества с другими странами. Но несмотря на это, крупнейшим внешним торговым партнером Ирана является Китай. Большую долю занимают Объединенные Арабские Эмираты и Турция. Возобновление дипломатических отношений с Саудовской Аравией также не исключает дальнейшего экономического сотрудничества между странами. Адалина Зинатова, Карина Саяхова, Универньюз. Разработка ученых Дальневосточного федерального университета позволит людям после ампутации чувствовать с помощью протеза. Уже сейчас есть положительные результаты. Подробности расскажем далее. Бионические протезы нового поколения – проект, над которым уже несколько лет ученые Дальневосточного федерального университета работают совместно с компанией «Моторика» и Центром нейробиологии Сколтех. Эта разработка позволит пациентам не просто управлять протезом, но и чувствовать им. Первые наброски проекта появились на студенческом хакатоне несколько лет назад. Буквально за неделю была создана первая модель. Тогда еще перчатка для протеза. Она была оснащена датчиками и подавала сигналы о движениях с помощью вибраций. Заметил я. То, что когда я ставлю людям с ампутированными конечностями электродами на периферические нервы, что они описывают ощущения в несуществующей конечности. Но в связи с этим, как бы эта идея долго сидела в голове, и когда вот появилась возможность ее кому-то предложить на реализацию, мы ее предложили и очень активно к этому подключилась компания Моторика. В рамках проекта ведется работа по очувствлению протезов рук и ног. Уже сейчас есть ощутимые результаты. К примеру, пациенты с протезами ног могут ощущать рельеф под ногами и различать его очертания. Но помимо ощущения, разработка решает и другую проблему, с которой сталкиваются люди после ампутации конечностей. За счет имплантации электродов ученым удалось купировать фантомные боли. Если, например, у человека болит там, зуб или живот, прием обезболивающих препарат, эту боль убирает. Фантомную боль классическими обезболивающими убрать в значительной часть случаев не удается. Назначаются более сильнодействующие препараты, хронического приема, и даже они не всегда справляются. Хирургическая тактика лечения фантомных болевых синдромов, она существует, но, к сожалению, опять-таки, стопроцентной гарантии она не дает. Компания «Моторика» в проекте отвечает за технические решения, протезы и датчики. Скалтех – за нейрофизиологическую сторону вопроса. Ну а Дальневосточный федеральный университет специализируется на медицинской части разработки. Он также является площадкой, где проект обретает практическую реализацию. Сама разработка ведется в рамках программы Приоритет-2030 в планах на ближайшее будущее проведение следующего этапа исследования. В идеале уже в этом году ученые планируют разработать собственные стимуляторы для протезов. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Universal News. Ученые Казанского федерального университета разработали новый способ повышения нефтеотдачи – катализатор на основе подсолнечного масла. О том, как проходил процесс разработки – в сюжете Аделины Каюповой. Нефть в современном мире является одним из важнейших ресурсов для использования транспортов, тепловых электростанций и химической промышленности. Однако одной из актуальных проблем является ее добыча. Ведь большинство российских запасов относят к трудноизвлекаемым видам. И в связи с этим появляется необходимость искать различные способы повышения нефтеотдачи, одним из которых является метод антиплосового горения. Это нефть ошарчинского месторождения. Вот видите, песчаная называется, потому что она смешанная с песком. Она находится в таком виде, она очень тяжелая и трудно извлекается. В связи с этим мы применяем метод в горения, который основан на сжигании части нефти, как в сигарете. То есть сжечь сигарету, этот фронт идет, и в ходе маршрута он выделяет теплоту, которая уменьшает вязкость нефти под действием температуры. Но и у этого способа есть свои минусы. Например, нестабильность фронта горения. Чтобы справиться с этой проблемой, повысить качество нефти, то есть сделать ее менее вязкой, ученые Казанского федерального университета использовали катализаторы органорастворимых растворимых соединений металлов, которые легко проникают в пористую среду пласта. Предыдущее наше исследования мы доказали, что катализаторная основа кастр, кастрового масла э, дает очень уникальный эффект. И это нам привело к применению другим вида, другими видами, скажем так, в качестве солнечного масла, которое также показало очень, скажем так, с точки зрения эффективность катализаторов на процесс окисления нефти и стабилизации фронта горения очень перспективный и огромный эффект. Метод внутрипостового горения уникален своей экономичностью и эффективностью. Он практически не требует затрат. Для успешной реализации процесса необходим воздух, с помощью которого происходит увеличение температуры и давление резервуара. В связи с этими процессами вязкость нефти уменьшается, а коэффициент извлечения увеличивается. В ходе исследования мы, ученые, всегда там обнаружили два пика. Да? Первый пик называется низкотемпературное окисление, где окисляется компонент нефти при соединении с кислородом где-то в пределах от 250 до 350 градусов. А второй пик он уже идет как результат горения кокса, который получается после первого пика, где-то в пределах 450 градусов. Процесс происходит в несколько этапов. Вначале ученые Казанского федерального университета получают образцы нефти от разных заказчиков. Измельчают ее и помещают в экстракционные установки, где получают две фазы – нефть растворителем в колбе и оставшуюся породу в приборе. После экстракции получаем вот такую э, смесь. Здесь нефть у нас идет с растворителем. Дальше мы этот растворитель должны э, упаривать в ротильном испарителе. Вот, и в конце концов, в конечном итоге, поручаем э, чистую нефть без растворителя. Вот, в таком виде. Затем образцы забираются для анализа характеристик нефти с помощью метода хроматографии, который подразумевает собой добавление силикагеля и маленькой части нефти. При их взаимодействии выделяются высококипящие компоненты нефтяных остатков, разделяющиеся на три фракции – насыщенные, ароматики и смолы. Первая фракция насыщенная, вот видите, она такого прозрачного цвета, а эти у нас ароматики, А смолы, они также выглядят как нефть, в принципе. Вот, и на основании получи, полученных вот эти фракций мы можем знать в процентах, сколько их вы в данной нефти. То есть этот метод нам позволяет э, характеризовать. Изучаемые наши нефти. Одним из следующих этапов является изучение поведения нефти в присутствии и отсутствии катализаторов, которые были получены. С помощью уникального прибора ученые Казанского федерального университета измеряют количество тепла, которое выделяется при сжигании нечи со временем и ростом температуры. В специальную емку для нагрева помещают полученные образцы, затем перемещают внутрь печки, где с помощью газового баллона происходит повышение температуры. Данная технология позволяет уже на начальном этапе увидеть, работу для катализатор, стоит ли его масштабировать. Данные катализаторы, они улучшают количество и качество нефти внутри пласта, значит там все у тебя идет, вот эти, скажем так, реакции и газы, которые выделяются от сжигания части нефти. Эти газы обычно они вызывают, скажем так, увеличение температуры планеты, как известно, это эффект со 2 То есть они остаются именно внутри резервуара, не выходят. И, естественно, данный метод является более экологичным. На сегодняшний день ученые планируют усовершенствовать разработку по нефтеотдаче на основе подсолнечного масла, синтезировать катализатор в большем количестве и применять его в трубах горения, которые находятся в технологическом центре Казанского университета. Адалина Каюпова, Алина Красинникова, Ленар Гизатуллин, Универ -Ньюс. Школьник IT-лице Казанского федерального университета Эмиль Хуснудинов вошел в число победителей Всероссийской олимпиады по химии. Заключительный этап проходил с 16 по 23 марта в Сочи на базе федеральной территории «Сириус». В шоуруме в Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошла панельная дискуссия, наставник, путь, профессию, школа саморазвития. На мероприятии были приглашены студенты бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, а также начинающие педагоги. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!